звук. Гуара, у тебя нет звука? Все запущено. Гуара, ты слышишь? Я почему-то звука нет. Еще раз скажи, попробуй. Все, все. Я вас слышу. Слышу. Все. Привет. Привет, привет. Вра пишет. Рассказывай, как у тебя дела. Очень много вопросов мне называли. Говорит, почему не выпускаете совместные ролики? С теми людьми, которые уже давно а, без еды и без воды. Вот. Поэтому как-то вот так вот. Ну, ну наверное, нужно как-то побольше. Раньше хоть как-то переписывались, общались. И то эта переписка уже даже я не, не помню. но у меня даже на старом телефоне, по-моему. вот Еще когда только все начало было. Да. Я посмотрела сегодня, что... Первый раз ты мне писала 23 марта двадцатого года, полтора года назад. Uh -huh. да. Ну, у меня все хорошо. Я как начинала, так и продолжаю. И я, я живу своей жизнью, получаю удовольствие от своего статуса иду к своим целям. У меня по жизни еще много всего. То есть это, ну я не знаю, жить такой жизнью, это, я всегда говорила, что это просто ключ для меня, для того, чтобы я получила от жизни все, чего я хочу. То есть для меня, я когда пришла к автономии, я не изучала эту тему, я не стремилась туда. У меня это получилось автоматически. После того, как я 21 дней э, сухую обладала, мой организм уже сам просто отказался. Я все еще, у меня мозги еще не догоняли, я все еще э, вот тут вот хотела остаться на фруктах. Я впихивала, впихивала в себя. Организм, все, говорю, не надо. Ну, пока реально психия тоже уже восприняла все это. Ну, не знаю. Все хорошо у меня. Все прекрасно Гуар. даже. Гуара, расскажи, пожалуйста, вот я немножечко помню твою историю, но ты ее так редко озвучивала? Ты вообще... Почему начала вообще вот эти голодания? голодание Я... Ну, я всю жизнь страдала э, от лишнего веса. Я всегда говорю, что я 20 лет э, из 36 тратила на то, чтобы постоянно худеть. Я постоянно худела. Толстела, вот, боролась с лишним весом. Эта борьба была некончаемая. И я неосознанно, периодически голодала. Просто я замечала, что, знаешь, у меня не получается есть мало. Но зато у меня прекрасно получается вообще не есть. Если я начинаю есть, ну, по жизни всегда у меня так бывало, что если я начинала есть, там всегда там советовала с детства, да, вот, все говорили мало ешь, мало ешь, мало ешь, короче. А у меня этого не получалось, понимаешь? Я еще, даже когда маленькая была, ну, маленькая, там 8-9 лет, да, вот много кушала от того, что все взрослые. Говорили мне, мало ешь. Я порой вот просто думала, ну, реально, как мало есть. Я лучше вообще не буду есть. Это у меня лучше получается. Потому что если я начинаю, я не могу останавливаться. Вот. Короче. Бывало много раз, что я по три дня голодала. Но всегда это бывало там. На чем-то там, или на воде, или там, я не знаю, на чем-то еще, на кофе бывало, вот, просто пью коф, кофе несколько чашек там за день. Бывало много, бывало просто сижу на арбузе там три дня, по три дня всегда бывало так, вот, ну, когда я решалась. Немножечко, немножечко скидывать и когда я худела и почти два года я была на пп то есть вот это пп который меня тренер писал белки жиры углеводы я на этом пп столько уже вот вот до сюда я наелась животного белка я уже от мяса устала от индейки от курицы у меня осталось только это рыба и уже все у меня и даже уже рыба уже вот тут было я это все кушала уже без всего просто без соли и соли я не употребляла до этого два года вообще все удивлялись как я могу без соли все это есть мясо есть без соли постоянно все говорили, мне даже некоторые тренера советовали, говорили, типа, добавь немножко соли, быстрее будешь худеть. Я не знаю, в чем прикол, как, как можно худеть, если добавить немножко соли. Но я уже привыкла, мне уже настолько надоело, мне было все равно, это есть солью, без соли. Я просто, просто ела машинально, вот. И, короче, не знаю, идея не есть вообще мясо мне понравилась. Я просто захотела не есть. И как-то случайно я натолкнулась на ютубе, пока я там смотрела Марву Агонян и все такое, очистки и все такое. Мне, честно говоря, ее система не очень понятна была, но все равно, короче, смотрела. И тут... Микрофон отключился. Ой. Ага. Да. И тут, и тут мне, так как я работаю, я просто слушала постоянно. Я даже не смотрела кого я слушаю, я прослушала и случайно несколько видео прослушала э, Рому Милованова мне как-то не знаю очень понравилось, э, что говорит, как говорит про все это. И я решила это все э, попробовать вот. и у него даже есть видеошки такие, которые вот, потому что многие, наверное, ищут, да, как похудеть. Вот. Да. И он начинает там вот там называть видео, как похудеть, и рассказывает про сыроедение, все такое. Короче, все пошло, поехало, и я решила сначала я. Ну, я услышала, что можно это все делать без воды. До этого я нигде не слышала без воды голодовка. Я попробовала один день. У меня получилось. На следующей неделе я сразу на три дня попробовала. Потом через неделю я хотела на неделю... Вот, Зашла, на третий день решила, а что я на неделю? Давай-ка на три, блин. Я такая люблю всегда по максимуму. И, я вот с третьего раза 21 дней я зашла. Вот. На тот момент я уже знала, что есть люди живут без еды и без воды очень долго, просто я про себя знала, даже когда я очень толстая была, там 140 килограмм я всегда про себя знала, что я, я могу, может быть, не все, но много чего могу. Самое главное, но ну, сейчас я считаю себя вообще всемогущей, вот, но даже тогда я думала про себя, что если кто-то что-то на этом свете смог сделать, то я точно тоже смогу повторять, а, а может быть даже не, не то, что может быть, точнее я сделаю лучше. Вот, короче, у меня про себя мнение всегда было большое. Но это клево. Слушай, у нас да. здесь вопросик еще в чате есть. Угу. А если у вас сейчас жар в теле или он только был в начале автономного образа жизни? У меня никогда не было жара в теле. И угу. в начале не было. Потому что у меня в начале он был, этот жар, но потом температурный... Режим, он как-то организма выровнялся, и сейчас нет такого, что сильно жарко или сильно холодно. Как-то вот так вот настолько ровно, и если даже на солнышке я долго провожу время, потому что я очень люблю солнце, у меня нет солнечных ожогов, кожа не сходит. Даже если очень покраснела, если очень долго на солнце, такого у меня нет. Ну, я заметила, что я не загораю так особо, а раньше я загорала хорошо. Вот. Хотя я не так часто появляюсь на солнышко. Я люблю солнышко, но я всегда вот солнечное время, э, особенно летом, вот, я все лето в лесу провожала, именно в солнечное время, когда солнце светит, там все я под деревьями ну, в лесу нахожусь, там, так что прям прямую под лучами я не сидела. Так что у меня такого э, опыта нету не могу ничего говорить вот. mm -hmm. пока что пока я два года э, в этой э, ну, веду такой образ жизни я ни разу еще не бывала на отдыхе на море там не загорала так особо этому не могу ничего говорить mm -hmm. про это особо. А, Слушай, а еще вот такой вопрос мне задает, говорит, вот вы вышли на автономию за счет того, что у вас со здоровьем. То есть меня выкинуло по здоровью на автономию, я тоже никогда не планировала жить без еды и без воды. То есть для меня это, я узнала это уже потом. Yeah. И у тебя тоже такое было, что ты из-за того, что ты хотела постройнеть пошла на автономию. Ну, на тот момент я уже стройная была. Ага. Я, просто, я просто не знаю. На тот момент я, я на самом деле, по большому счету, я попадела на э, правильном питании, то, что я, я занималась. У меня комплекс был. Все, что нужно, я делала там и массажи, и спорт. Все у меня все комплексно я всем этим занималась. Ну, там, конечно, после того, как я уже перестала есть, наверное, я потеряла, ну, я не знаю, в общей сложности где-нибудь, я не знаю, может, 10-15, вот так. Но mm -hmm. по сравнению с тем, что я до этого теряла уже 80 килограмм, для меня это уже было как бы незначительно. А смотри, ты потеряла вот такой вес большой, и ну насколько да. я э, видела людей, у них, у них очень сильно кожа висит, а у тебя кожа у не, висит. не висит, нет. У тебя она подтянулась еще, когда ты э, на обычном питании вот так вот постройнела, либо она у тебя начала подтягиваться на автономном образе жизни? Когда я перестала вообще есть, у меня ушел под кожаный жир. И кожа, она не стала висеть, она просто вот так вот, знаете, как морщинки стали. Потом постепенно она начала разглаживаться. И до сих пор этот процесс происходит. Но висеть никогда не висела, нет. Смотри, может человек выйти на автономный образ жизни, Просто потому что он хочет жить без еды и без воды, без какой-либо мотивации. Как ты думаешь? Не могу честно знать. На самом деле, без мотивации, мне кажется, в жизни ничего не бывает. Если у тебя нет мотива, то ты ничего и не делаешь, понимаешь? Uh -huh, uh -huh. Если, если тебе не хочется, там, я не знаю, Пойти сейчас, э, к примеру, ну, я не знаю, там, пойти покушать. Вот. Тут ты будешь лежать, не будешь вставать, если тебе чего-то не надо. мотивации всегда есть во всем. Знаешь, просто так никто ничего не делает. А? Я тоже придерживаюсь такой же позиции, что я не понимаю, если ты не хоть, если ты какую-то себе цель выбрала, то она должна быть обязательно обоснована. А просто идти к тому, чтобы просто прийти, ну, наверное, это как-то просто особенно на самом деле столько людей, у которых есть мотив, и они очень хотят, но у них не получается просто. Так, перестать есть, мне кажется, не бывает. Mm -hmm. да, люди люди с, с мотивом, с целью, с трудом получается, а уж без, мотив... без мотивации просто в один день перестать нет. Да, ну, я с тобой, наверное, соглашусь, потому что у меня тоже как-то не сходятся пазлы, как можно просто, без всего, потому что это такой достаточно, все равно нелегкий процесс, все равно хочется на каких-то этапах откинуться назад, покушать, получить предыдущие эмоции какие-то, пока ты не вошел в этот автономный образ жизни, пока ты не понял, что эмоции на еде, они настолько тусклые по сравнению с жизнью на автономии но в этом состоянии нужно закрепиться, по крайней мере, это как по мне, как я это чувствую. На самом деле, вот смотри, для человека, может быть, которая, вот ну, к примеру, Настя, никогда в жизни не была, там, я не знаю, не села, я у нее спрашиваю, не села она, никогда в жизни даже до 60 килограмм она не села, она всегда худая была, Понимаешь, вот для такого человека, может быть, у нее и есть воспоминания. Вот она э, вспоминает, там, да, э, что с дедушкой они жареную картошку ели. Да? У нее хорошая э, ассоциация, хорошая. Да? У меня нет хороших воспоминаний с едой. Меня не тянет к еде. Я и у меня порой мой бывший муж говорит, что я просто борюсь с едой. Нет, я с едой не борюсь, но у меня нет никаких хороших воспоминаний. Но есть же люди, которые вот там в школе плохо учились, там двоечниками были, у двоечников школьная жизнь всегда очень нехорошее воспоминание, да, вот, я не знаю, к примеру, там, я не знаю, ну, я хорошо училась, на самом деле, э -э у меня нет плохих воспоминаний <laughs> насчет школы, но и нет такого, что прям я хотела бы туда вернуться, то же самое вот с едой, понимаешь, и я не не вспоминаю ничего такого прям феерического. Я никогда не было у меня такого. Uh -huh. Я я не знаю. У меня наоборот. У меня наоборот. Я всегда вспоминаю, что я ела, и мне постоянно все говорили: мало ешь. Понимаешь? Я я больше скажу. Я даже когда похудела, у меня есть подруга. Мы с ней последние пять лет, наверное, просто неразлучные. И как раз-таки, вот когда я начала худеть со 140 килограмм, весь этот путь она была со мной, она видела все это время. И даже когда я дошла уже почти до 60, да, я потеряла 80 килограмм. Но я все еще ела. Там, до 70 дошла, я уже строй, стройная, я, я уже худею ее, да, mm -hmm. но я ела, когда еще, даже когда я перешла просто на фрукты, я эти фрукты, блин, ела немерено понимаешь, и даже это я вспоминаю, что я на фруктах была, и она постоянно мне говорила, даже моя близкая подруга мне говорила, что, ну, я, во-первых, когда ем, это очень некрасиво со стороны смотрится. Просто я. Она все время сравнивала с тем, что я ем так же, как ее собака Фунтик. И она говорила, что мы с Фунтиком брат сестрой. Вот, Понимаешь, даже вот воспоминания, что я была на фруктах, у меня плохие. Мне было больно когда меня сравнивали с собакой, что, что я ем как собака, понимаешь? Mm -hmm. поэтому, поэтому у меня там никаких хороших воспоминаний, поэтому я туда возвращаться не хочу. Слушай, а давай затронем излюбленный вопрос, такой, который очень часто задают, ты, наверное, уже догадалась, это про зубы. Потому что я помню, когда у меня... Наверное, на третьем месяце, когда я была третий, четвертый месяц, я очень четко чувствовала, что у меня начинали чесаться корни зубов. И я тогда даже на какой-то момент испугалась, думаю, ну, наверное, идет обновление. И думаю, не я, наверное, пока еще не готова к обновлению зубов, потому что меня мои на сегодняшний день устраивают. Но этот момент, наверное, это было где-то примерно неделю, и прям такой сильный зуд, именно не десны. А именно у меня корни зубов чесались. И потом, видимо, когда я переключила сознание, чтобы... Ну, сейчас так... у меня сейчас десна. У меня там, где уже нет зубов, mm -hmm. там у меня десна сейчас очень сильно чешутся. Я порой просто вот сижу и э, языком чешу все мои десна и жду моих зубов. Да, но это же уже э, доказано, доказано врачами, доказано на, наукой, что третья смена зубов, она как бы вполне естественная для человека. И даже э, на обычном питании уже есть много роликов в Ютубе и с медицинскими показаниями, доказательствами, как у нас любят говорить, да, Док, докажите. Вот, что третья смена зубов идет, и нормально, и у человека это действительно этот процесс, как бы он естественный для человека. Хорошо есть, но я не хочу об этом говорить. У кого есть этот опыт, пускай тот и говорит, я про это расскажу, когда у меня свои появятся. Главное, я, я всю эту тему знаю, поэтому я, я очень сильно в это верю. Что у меня зубы отрастут. Угу. Третий раз. Волосами что... же получилось, у тебя же седина практически прошла, насколько я знаю. Да, да, да. Седых волос намного меньше стало. Вот. Спросите у моего парикмахера. Может, я... У Но... меня вот она, она, знаете, даже я же не вижу везде, она видит везде, и она каждый раз, когда красит мои волосы, вот она говорит, что они обратно восстанавливаются, как, как и изначально сидели, то есть больше всех осталось у висках, говорит. Как, как и начиналось, начинается же с висков uh -huh. вот едение тоже так же говорит, пока что осталось вот хорошо у висков а во всех остальных местах намного меньше стало здорово а расскажи еще как у тебя дети относятся они предлагают тебе еще что-то покушать может быть ради приличия нет, но... нет ни в коем случае нет, это у них уже настолько твердо сидит, что мама не ест. Вот. Нет, они не, не предлагают. Ну в шутку недавно сын я им плов приготовила, они говорят, очень вкусно, очень вкусно. Потом сын говорит, нет. Кто-то там, по-моему, дочка сказала попробуй сама попробуй а потом у меня уже история закончилась а другой говорит ты что маме предлагаешь есть <смех> удивляются сами предложили сами удивились ну, для них это в порядке все кстати они два года сыро сейчас уже полгода они на питание как раньше они едят все. Я, конечно, понимаю, <смех> что это все... Ну, пока они едят, конечно, они будут хотеть это постоянно. Им надо перейти, чтобы опять не хотеть этого. Но в любом случае, не знаю, <смех> они, особенно мама у них кондитер, и два года они вообще не кушали сладкое. Они так тянутся к этим пирожным. Вот прям они постоянно ходят. Мам, можно еще кусочек? Я так смотрю, им хочется. Я такая говорю, вот старший тот день говорю. Она уже, знаешь, она уже в день просто кушала только грушу. И довольна была, ей это нравилось. Потом такой момент случился, что... Они просто перешли под контроль моей мамы. Она начала им готовить все. Папа покупал все. там И мясо тоже. Вот. Она готовила им все это, все, что папа покупал. Они поели и, и все. И сразу же как бы у них аппетит э, открылся. И сейчас, конечно, вот как-то, ну не знаю, короче, она такая, Мам, можно я еще кусочек поем? Я говорю, Иску, вообще-то, знаешь, говорю, когда-то давно, когда вы все ядные были, я сама вас кормила котлетами, говорю, я даже тогда не давала вам сладкое, я говорю, знаешь, говорю, все ядные люди, мамы, родители, всегда говорю, стараются не кормить сладким, сладкое было всегда вредно, для всех вредно, говорю, вы что-то слишком многое сладкое едите, он такая, мам, ну мы не ели два года, понимаешь, я тут думаю, боже мой, может я где-то какую-то ошибку совершила, хотя от этого точно им вредно не было, Зато у них есть двухлетний опыт, который они всегда могут вспомнить и сопоставить с тем, что у них сейчас. Наедятся, еще, еще захотят вернуться к той жизни, на самом деле. Я считаю, что они достаточно взрослые для того, чтобы я им показала, как мама. Я выполнила свой долг, но как бы заставлять я не буду, не стану. У них mm -hmm. есть выбор. И чем, чем больше я им дам свободу, тем, тем мне кажется, самостоятельно и тем лучше они потом примут правильное решение. Ну да, я тоже придерживаюсь, что детям нужно показать, наверное, как оно есть, а потом разрешить им идти собственным путем, не вмешиваясь и не навязывая свои какие-то стереотипы, но чтобы они постоянно это видели. Потому что у меня дети... Они мне все время говорят, мам, ты не возвращайся на еду. Ты говорят, без еды тогда О, другая. Мне, мне, мне тоже, мне тоже постоянно говорят, они вот это говорят постоянно, особенно старшая. Она, она больше помнит меня ту и э, такую, да. Ну, мелкие, мелкие, мне кажется, они уже даже не помнят ту маму на всеядную ну вообще едящую маму да они уже не помнят наверное старшая помнит она уже достаточно взрослая и она периодически мне говорит что что я ей такой больше нравлюсь чтобы я не начинала есть но еще периодически говорят вот смотрят на меня, как я там им готовлюсь. Такое... Они... Больше всех я хочу не перестать никогда есть. Для себя они вот смотрят на меня, почему-то пока что им страшно. говорят, что они пока что хотят есть. Знают. это их путь. Сами знают лучше всех что хорошо для них. Гуар, а как ты а, вот на праздники, все равно на праздники, на мероприятия, ты же все равно ходишь как, бы, как обычный человек, тебя да? там не обращают внимания, что ты не ешь, либо ты какие-то там те, праздники... где, те круги, где я часто бываю, уже нет, где я первый раз немножечко пристаю там. Но это же только огурец. Я, Понятно, говорю, да. я, я говорю, просто я воду не пью даже. Какой огурец, блин. Нет. Короче. У меня часто бывает такое дело, ну как часто, я вообще, у меня круг общения настолько сменился, что у меня сейчас очень редко, что меня вообще куда-то пригласили на застолье. Какие-то у меня сейчас получаются, круг общения больше э, в движении. Но если все-таки приглашают, я себе накладываю на тарелку, бывает, там овощи, и сижу их там, пока все болтают, нарезаю, делая вид, что какую-то деятельность на тарелке делаю. Вот, чтобы просто... Никому yeah, я, я шучу, я шучу с ними. но ну, они вот сидят, пьют алкоголь и спрашивают, невозможно, я говорю, на самом деле я по ночам. Буду". Я говорю, я при людях притворю, и он по Ну, понимаешь, ну вот человек пьет алкоголь, ну как ему в этот момент вот сидеть за столом, ест там, я не знаю, мясо, шашлык, да, и пьет водку, и говорит, не может быть, а я что, буду ему сейчас это говорить, что такое возможно? Ну, я я начинаю да, шутить, я такой и все. Слушай, Гуар, и знаешь что отследила? У меня а, ловила себя на мысли, когда вот последний раз была на застолье, на обычном армянском застоле, как бы, где стол ломится, мясо там каких только видов нет. И отследила за собой такую реакцию, что я смотрю на женщин, красивые женщины, но они, они просто практически круглые. И у меня сразу же такое к еде ассоциация такая пошла, что это не просто еда, а именно что вот как, как какой-то кусочек, какой кусочек смерти, что-то такое вот. И я это очень четко на себе поймала. Было ли у тебя вообще такое? Ну, есть у меня свои мысли. Во-первых, я больше замечаю даже не округлость уже. Это тоже, в свою очередь, естественно. Я обращаю уже на много чего. Ну, во-первых, я не знаю, я вижу, я вижу, что есть человек, сразу понимаю его проблемы со здоровьем. Ну, сидит человек, весит 50 килограмм. Mm -hmm. Она не толстая вообще, красивая, все на месте, шикарная. Но я вижу, она ест одни соленья всякие, такие острые ест. Да? Я сразу понимаю, <laughs> а потом разговор идет, что у нее проблемы, реально, она ее забирали в больницу, потому что у нее там острое что-то там связанное с желудком. Сразу понятно. Ну, даже если человек не круглый, не значит, что нет проблем. С едой всегда есть проблемы. Я больше даже замечаю, обращаю внимание, я просто даже не за столом. Я когда на улице хожу, на людей смотрю, кто-то ходит горбом там, я, я понимаю все это от еды, я вот начинаю воображать, боже мой, какие мы все были бы прекрасными, нарисованными просто моделями, если бы мы все не ели. Ну, мы не только стали бы, наверное, красивее физически, ты же чувствуешь, как ты меняешь даже психологически, как у тебя изменился характер и как выравниваются те состояния, в которых ты находишься, когда ты находишься вне еды, они не они какие-то принимающие любви, и состояния любви. Внешность человека это зеркало души. Если внешний человек выглядит прекрасно, значит там внутри тоже человек прекрасный. Так что, конечно. На самом деле, вот, я просто постоянно анализирую, думаю. <clears throat> Есть люди сиятные тоже, прекрасные внутри, умные, там, я не знаю. Я не говорю, что я никогда никому не говорю, что неедение это э, solution, да, solution, на русском как бы это, это решение всех проблем. Есть люди, которые едят, и у них нет проблем. Та, так бывает редко, но бывает. Да? Ну, да, когда, человек, когда человек не ест, человек не отвлекается на ерунду. Еда всегда отвлекает. Как минимум человек всю свою жизнь отвлекается на то, чтобы заработать на эту еду. Понимаешь? Да, это точно. Сколько сил, энергии, времени, своих ресурсов. Это все. Это все. Человек рождается что воспитывают для того, чтобы потом человек смог пока прокормить себя. Все идет на то, чтобы все усилия, все делалось для того, чтобы человек потом прокормил себя. А если бы мы с детства были воспитаны, что нам не надо кормиться, не надо есть, нас бы воспитали по-другому, мне кажется, лучше. Ага, Гуар, смотри, здесь задали вопрос. Не знаю, захочешь ли ты на него отвечать? Это уже на твое усмотрение. Игорь Чикин задает вопрос уже не первый раз. Всем привет. Кто для вас Иисус Христос? Никто. Я его не знаю. Я про него знаю из книжек. Книжкам я не верю. Может быть, был такой человек. Может быть, был прекрасный. Меня не волнует он вообще. Я его не знаю. Понятно, я думаю, Игорь удовлетворил этот вопрос, потому что он задает его уже не первый раз, но мне кажется, он настолько неинформативный, и что он вам даст, решение каких вопросов, решение каких проблем, не знаю. Ну, по крайней мере, вы получили такой ответ. исходя из этого вопроса, я просто коротко скажу свое отношение к религиям. Иисус Христос, мы все в курсе, что Он тот человек, который, э, из, э, после которого возникла э, религия христианства, да? Mm. Я родилась два года, меня покрестили, до 25 лет я, как все христиане, вообще все религиозные люди, ну, в кавычках, религиозные люди, и считала себя христианкой. Просто я христианка, не понимаю. Ну, что, что это такое быть христианкой, да? Вот, никогда не читала на тот момент Библию, вот, что видела от своих родителей, то и делала там, я не знаю. М -м -м, узнала только очень нашей. Не молилась там, я не знаю, церковь периодически не ходила и все такое. В 25 лет я приняла ислам. А в 32 я пришла к тому, что я не верю во все это. это ну, для меня, простите, все верующие, но... Вернее, не верующие, а религиозные люди. Ну, все это просто чушь, которая придумана одними людьми для других людей. И все. Да, я тоже могу сказать о себе, что я глубоко верующий человек, но я абсолютно не религиозный. Поэтому стараюсь таких вопросов избежать, чтобы не задеть чьи-то чувства, чтобы они уж как-нибудь... Я, даже, я даже, даже не могу сказать, что я глубоко верующий или вообще верующий. Во что я верю? Я, все, что я вижу, я, я верю в это. Вот. Где-то, может быть, я, там не знаю, для себя сама придумала, что есть создатель, отец, который нас всех создал, но это только мое личное мнение, я не знаю наверняка, это просто, не просто знаю. Мнение. Я, я, да. это мнение, я это мнение сложила, исходя все-таки от того, что я всю жизнь получала информацию и Вся информация, которую я получала, она искаженная, неправильная. Может быть, я неправильный вывод делаю на данный момент, не знаю. Вот. Не могу сказать стопроцентно уверенно, потому что я не знаю точно. Когда вот я встречусь с этим создателем, тогда скажу точно. А так Но это так просто кажется, мое мнение. Да. А Тогда всю ответственность мы берем на себя и верим только в себя. Mm -hmm. Да. Не, не только в себя. Я верю в людей, в возможности людей, то, что вижу. Mm -hmm. Скажи еще, как, э, насколько спорт присутствует в твоей жизни, как часто ты им занимаешься, и что предпочитаешь каждый, каждый божий день. Если для кого-то спорт – это что-то такое огромное, вот, вот ты прямо усилия укладываешь, там, я не знаю. Это просто моя жизнь, это так же, так же, как... Вот очень многие мне говорят, вы все еще голодаете или там... Вы два года голодаете? Я не голодаю, я просто не ем. Это просто моя жизнь. То же самое. Я просто живу <смех> в спортзале <смех> по ночам. <смех> это моя ночная жизнь. Мне нравится. Я это делаю не потому, что это обязательно. Вот на не, еть, а не обязательно спортом заниматься. Я просто получала удовольствие большое, громадное. Mm -hmm. Но ну, мы с тобой общались где-то полтора года назад, и yeah. ты ходила в круглосуточный спортзал ночью, и вот я тоже тогда на тот я момент. Я в этот зал смотрела. хожу пять лет уже. Просто последние два года хожу по ночам. До этого я ходила вечером, утром, там, днем, в любое время. То есть могла иногда там в сауне побыть до часа ночи вот а сейчас наоборот я вот туда хожу с часу или с двух ночи <laughs> до 6 7 утра круто а ты тебе нравится именно спортзал или какие-нибудь там потягушечки йога кардио нагрузки нет нет кардио иногда даже не не ходить а на велике могу немножечко вот, посидеть, там что-нибудь <п longitudinal> в ТикТоке, повесить там и все такое, но в основном мне нравится именно качаться на, на тренажерах. Uh -huh. вот. Не знаю, я это не потому что я пошла в спортзал изначально пять лет назад. Взяла себе персонального тренера. Он меня начал тренировать на тренажерах. Мне до сих пор нравится на этих тренажерах нравится. Ой, заниматься. Йогу я что-то не очень полюбила. Сказать, что вот не люблю вообще, нет, ну меня не тянет туда. А как ты относишься к бане или к сауне? Не хожу, мне тяжело. Я не могу. Mm -hmm. Я уже mm -hmm. уже сколько? Два с половиной года не хожу туда. Я тоже очень любила. Я любила, но я не могу. Когда я там была последний раз, я просто лежала, лежала в сауне. Потом я стало чтобы оттуда выходить я просто дернула дверь и в какой-то момент хорошо я просто дергала дверь то есть я держала эту ручку если бы я ее не держала я бы в упала потом я короче мне потом сказали что я дрожала вот так вот короче я не сознание была мне было тяжело и я больше все туда не не заходила это ты уже не кушала, правильно? Или да, это, это я уже не кушала на тот момент уже 4 месяца. Угу. Я уже была на автономии 4 месяца. У меня такого не бывало обычно. У меня такое было там, только когда я там полежала. Угу, здорово. Гуарчик, ну мы с тобой договорились на часе. Я очень рада, что ты была с нами. Очень рада, что ты отвечала на вопросы. Все здорово. И если ты не против, то мы с тобой на следующей неделе еще увидимся и поговорим Без о деприватной сна. Без проблем. Все, спасибо тебе огромное. Обнимаю тебя. Мы тебя все очень-очень любим. Вам всем спасибо за приглашение. Все. Все, целую, обнимаю. Спасибо огромное. Удачи. До завидания.